А войны в белорусской реальности несколько размыт. Столкновение коммерческих интересов имеет место быть, стороны несут немалый финансовый урон. Но, к сожалению, все это освещается в средствах массовой информации по принципу, чем дальше от нашей повседневной хозяйственной практики, тем громче. Так все, наверное, слышали, что Украина недавно слеснулась с Беларусью на конфетно-кондитерском фронте. Эта сладкая тема несколько дней подряд открывала список топ новостей на самых популярных сайтах и она совершенно заслонила внимание публики к вещам приземленным, но куда более насущным. Никто с таким усердием не трубит в рог по поводу тотальных неплатежей за, не... за выполненные подрядные работы, а также о крайне болезненных кассовых разрывах при поставке строительных материалов и оборудования. Это, так сказать, партизанщина, бои местного значения, о потерях в которых можно судить только по общей статистике, но эти потери весьма чувствительны. Так, по данным Белстата, в прошлом квартале в убыточных организациях трудилось 32 387 строителей. Это даже не каждый десятый в отрасли, это более 13% штатного состава. На этом фоне весьма удивляет тот факт, что выручка от реализации товаров, работы и услуг на одного среднесписочного работника выросла по сравнению с аналогичным периодом 2012 года почти в полтора раза, достигнув 67 миллионов рублей при рентабельности 5,3%. И это опять-таки в среднем. Порядка 5% организаций достигли рентабельности более 20% и даже 50%. Однако это на положительной клеме. На минусе мы имеем 191 убыточную строительную организацию с отрицательным балансом почти в четверть триллиона рублей. И больше всего удручает. Показатель ухудшился по сравнению с январем-апрелем минувшего года на 75,2%. На 1 апреля отраслевой коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами составил 15,5%, что уступает среднереспубликанскому показателю почти на 10% процентных пунктов. 26,7% организаций в этот период вообще не имели оборотки. Фактически, неплатежеспособными были 598 организаций, или 44,6%, что составляет почти половину. По этому показателю строительство удерживает абсолютное, хотя и весьма сомнительное лидерство во всем народнохозяйственном комплексе страны. Соответственно, сумма просроченных кредитов и займов неуклонно росла – 72,5 миллиарда в начале года, пока не превысила в апреле 121,5 миллиарда рублей. Соотношение просроченной кредиторской и просроченной дебиторской задолженности зафиксировано на уровне 92,6%. В целом Белстат в первом квартале рассчитал отраслевую дебиторку в объеме более 11 триллионов рублей. Из них, внимание, 1,8 триллиона рублей задолженность просроченная. Именно такой колоссальной суммой исчисляется долг бюджетных и коммерческих заказчиков белорусским строителям. Своевременный возврат ее в оборот решил бы все самые острые проблемы, но этого не происходит. В широком обороте существует специальный термин «выбивать долги». Именно так, от слова «бой», бой, который ежедневно ведут тысячи управленцев и юристов. Этот процесс отнимает огромные физические и моральные ресурсы, которые смело можно отнести безвозвратным, а главное – абсолютно непродуктивным потерям.